Сейчас камеру настрою. А, всем привет! Меня зовут Любомир Борода. Это мой канал, и это еще один выпуск программы Сиджу Пиджу. А, я не собирался ничего записывать, никому никак обращаться. Все обменяемые люди и так прекрасно понимают, что сейчас происходит в нашей стране, и... Все вменяемые люди так понимают, что сейчас происходит в нашей стране. Но вот сегодня я выложил ролик, который мы сделали совместно. Мой друг записал, написал стихотворение под бомбежками моя хорошая подруга начитала это стихотворение, и ребята сделали видеоряд. И я увидел, какие комменты туда сыпятся. Сейчас я комментарии закрыл. Вот. И комментарии сыпятся от граждан России, которые там называют меня нацистом, которые говорят, давай-давай, расскажи нам очередная пропаганда, какая-то там политика. Ребят, а Что я хочу сказать. Если вы живете в России, и у вас еще до сих пор есть YouTube, который вам все равно скоро отключат, ну, не думайте, что ваше мнение кому-то интересно, потому что ну, вас ненавидит весь мир, и то, что происходит у нас, мы видим. А то, что вам втирают с ящиков, и вы хаваете, ну, это же ваш диагноз, понимаете? Вот, если ваши солдаты бомбят наши города, и вы это хаваете, и вы считаете, что, блять, это правильно, и что тут какие-то нацисты. Ну, вас никто не будет переубеждать, раз вы восемь лет это жрете, вы будете жрать это до конца своей жизни. И очень надеюсь, что она скоро у вас закончится. Вот, мы будем вас просто. Я не буду говорить, там убивать или что, но вы проклятая нация, которую ненавидит весь мир. Так что каменты ваши. Там, нравится не нравится отпишитесь вы не отпишитесь но ну, мне глубоко похую и я рекомендую вам отписаться от моего канала потому что ну блин, я делаю свой контент для людей а не для свина собак вот. спасибо вам за внимание идите пожалуйста нахуй